В этом видео мы будем обучаться, как пользоваться децентрализованной биржей Uniswap Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал, а то потеряемся с тобой В этом видео будет обучение небольшое то есть Подобные биржи, как Uniswap и много таких небольших альтернативных бирж есть Подобных, это яркие конкуренты традиционным биржам, где нужно выставлять привычные нами ордера То есть где-то там на Binance, Bittrex, Hotbit и много других бирж, которые вы а, знаете да? То есть здесь схема обмена совершенно иная, в разы прочь чем мне нравятся данные биржи то есть, то есть комиссия э, намного меньше нет никакой верификации здесь исключены какие-то блокировки заморозки здесь э, быстро можно произвести обмен средств в общем тут работает по, все по смарт-контрактам то есть тут все очень даже здорово то есть есть даже э, крупные какие-то гиганты такие, как Binance, уже подключают даже децентрализованные обменники подобные да прикручивают, поскольку это трендовая тема, поэтому в этом видео научимся покупать продавать. Да еще просто потому, что на данных биржах, на данных децентрализованных обменах, мы можем, по сути, покупать на ранней стадии перспективные токены DeFi проектов, до того, как их залезят на централизованные биржи, например, на тот же Binance, где они могут сделать уже десятки, там сотни иксов, опять же, не все токены, но, как показывает статистика, большинство делает. Да и вообще в целом здесь можно просто даже любые токены покупать. Не обязательно у DeFi проектов, просто даже любые токены, главное, чтобы они были на протоколе ERC20. То есть, рынок DeFi молодой и его капитализация на сегодняшний день составляет около 1,7 миллиардов долларов. То есть, дневная статистика торгов за сутки почти здесь плюс-минус 300 миллионов долларов. То есть, если сравнить с другими рынками, то здесь все очень даже перспективно привлекательно. То есть, допустим, на Uniswap как я уже сказал, объем торгов там плюс-минус 300-400, да, там миллиардов, ну, миллионов долларов, да. На московской же бирже 1,2 милли... миллиарда долларов торгов в день объем. То есть, токийская биржа 20 миллиардов, нью-йоркская биржа 97 миллиардов, рынок Forex 4 тысячи миллиардов, объем торгов в сутки. То есть, DeFi рынок, он в самом начале... И все только здесь, в перспективе только будет расширяться. Поэтому есть куда расти. Здесь на данной бирже мы можем покупать какие-то перспективные токены и зарабатывать на росте. Данный обмен исключает доверенных посредников и при этом обеспечивает быструю эффективную торговлю. То есть здесь все работает децентрализованно и безопасно. У обмена децентрализованного Uniswap есть открытый исходный код, есть в открытом доступе, который можно увидеть на GitHub. То есть в сегодняшнем видео не будет никаких разборов монет, а именно технически будем учиться, как пользоваться данной биржей, в какие потенциальные перспективные монеты я буду ходить, буду публиковать, конечно же, в телеграм-канале об этом информацию, поэтому подпишитесь уже туда сейчас, если не хотите, пропустить X. а мы продолжаем. То есть давайте пробежимся по сайту, что важно здесь знать. То есть здесь цена токена определяется количеством каждого токена в пуле. То есть здесь, на данном сайте uniswap.org, что важно знать. То есть тут все примитивно просто. Раздел продукты. Вы можете тут аналитику просмотреть по данному рынку. То есть информацию о токенах найти. То есть на момент записи видео объем рынка 1,68 миллиарда долларов. 327 миллионов долларов объем торгов за сутки. Здесь также высвечивается статистика по топовым монетам топовым монет там DeFi вот также вы можете посмотреть посмотреть открытый исходный код white paper почитать аудит посмотреть также информацию о собственном токене посмотреть то есть токен здесь как топливо данного обмена юни токен форум здесь у них есть и так далее тут есть у них также раздел факт то есть вы можете там Найти много ответов на свои многочисленные вопросы. То есть тут очень много информации есть. То есть можно это все дело перевести на русский язык в своем браузере и почитать. Сознакомиться. Итак, чтобы присоединиться к данной бирже, вам просто необходим кошелек Metamask. То есть его скачиваете в свой браузер Google Chrome. В Яндексе его, конечно же, нет. Используйте поэтому Chrome. Просто скачиваете данное приложение И его к данной бирже Просто запускайте приложение Система автоматически подключается к кошельку Выбираете MetaMask дальше, дальше вводите пароль Как только вы ввели пароль Ваш кошелек приконнектился к данной бирже То есть баланс эфира здесь автоматически будет интегрироваться в данной бирже Здесь одно единственное окно где вы можете обменивать криптовалюту, покупать какие-то токены. Допустим, у вас эфир есть на вашем кошельке, на Метамаске, вы просто выбираете количество определенного эфира, который вы хотите обменять. Допустим, да, там 0.05. К примеру, я просто так показываю сейчас. Дальше выбираете какой-то определенный токен, который вас интересует. То есть просто вводите маркировку токена. Дальше просто выбираете его. Система автоматически вам выберет, ну, автоматом выбит то количество которое вы можете на данный момент обменять дальше просто нажимаете swap дальше подтверждайте обмен вас перекидывает на кошелек дальше вы просто нажимаете подтвердить ну я конкретно сейчас не буду ничего обменивать это я просто в качестве примера показываю вот то есть с этим ясно да? то есть вы авто вы допустим подтвердили свою транзакцию автоматом токены а, к вам отправились на кошелек с этим ясно да вот но бывает такая ситуация допустим вы хотите какой-то купить токен а его к примеру здесь нету в этом списке то что делать вам необходим смарт-контракт того или иного актива то есть где вы его можете найти вы его можете в гугле пробить смарт-контракт либо у того проекта где вы покупаете вы можете там в телеграме найти где-то или на сайте как правило он есть либо вы за эзерсканере можете его найти Копируйте этот контракт, дальше просто его вводите сюда, в данную графу. Дальше этот токен просто добавляете, нажимая, нажав кнопочку Add. Все, дальше просто переходите, вводите эту маркировку и все, дальше вы его можете приобрести таким же способом. То есть с этим ясно, да? Также вы можете отправлять криптовалюту в пул ликвидности, получать за это комиссионное вознаграждение, вот, но, как правило, для этого нужно хороший объем криптовалюты, чтобы, да, чтобы его отправить в этот пул. Ну, еще нужно конкретно знать, какой конкретно пул использовать для того, чтобы туда проинвестировать. То есть, это отдельная тема. Вот, то есть, в этом видео я конкретно вам показал по обмену нюансы, да? То есть, вы платите еще там небольшую комиссию, вот, за обмен. Ну, и в целом, в принципе, все. Поэтому ставьте лайки, дизлайки, комментируйте данное видео, было ли оно вам полезно. Все необходимые ссылки будут по данным видео, на данную биржу, также на интернет-магазин Chrome, где вы можете скачать MetaMask на свой кошелек, если у вас его до сих пор нету. На связи не теряемся, подпишитесь на мой телеграм-канал, поскольку там будут периодически какие-то инсайды по каким-то перспективным DeFi токенам. Увидимся, на связи не теряемся. Всем пока-пока.